Привет, друзья! Меня зовут Дмитрий Фреско. Ну, вы знаете. И это мой кулинарный блог. Сегодня у нас внеочередной выпуск, но не экстренный. Я хочу рассказать вам про очень хороший соус, который подойдет для целой кучи различных блюд. Я еще не раз в своих будущих выпусках упомяну его. Сегодня я хочу вам показать соус, который называется сальса берде. В переводе с испанского – зеленый соус. В переводе с итальянского – сальса берде. Кто мог подумать, тоже зеленый соус. Если вы думаете, что этот рецепт отлит в бронзе, вы уже ошиблись. Ничего подобного. Это зеленый соус, потому что он зеленого цвета. Я предлагаю вам приготовить его из зеленой петрушки, зеленой мяты, зеленого оливкового масла из чеснока не зеленого и сока одного лимона тоже не зеленого. Для начала нам нужно все чуть-чуть измельчить, чтобы все это легко потом убрать в наш кухонный комбайн. Этого достаточно, я считаю. Теперь разберемся с мятой. Можно было бы целиком и туда убрать, но я считаю, что вот эти вот Соустые хвосты можно оставить вне соус. Вообще хочу заметить, что соус с таким оригинальным названием есть похож во всех кухнях мира, ну разве что за исключением эскимосской, да и то не фар. Вот приехали в Южную Америку и говорите, принесите ко мне сальса берде, и вам подадут соус из зеленых помидор, зеленых острых перцев, петрушки, чеснока, оливкового масла, лимонного сока. В Италии под этим названием зачастую понимают смесь петрушки, шалфея, мяты, каперсов, анчоуса, оливкового масла, вину уксуса, гимонного сока. В общем, кто во что гораздо. Оператор мух не ловит, не смотрит, как я, крупным планом не показывает, как я убираю зелень в эту чашу. Вы думаете, что у нас рецепт ответ в бронзе? На самом деле у нас оператор ответ в бронзе. Майкл Джордан. Осталось добавить чеснок, тщательно отрезать от его него попки. Привет, фум, бла-бла. Очень тщательно очищайте чеснок. Не дай бог, в него попадет маленькая шелуха, и кто-нибудь это заметит. Вас смешают с навозом. Опа. Масло. Вот так вот. Как вы, наверное, сейчас услышали, оператор интересуется, сколько масла. Масла столько, сколько вы хотите. Включаем. Вот такая красота. Вы наверняка думали, что я буду еще полчаса здесь прыгать вокруг этой чашки. Но соус уже готов. Великолепный аромат. Свежесть петрушки, нотки мяты, чеснок придает пикантности, оливковое масло создает потрясающую консистенцию. М -м -м. Кислота лимонного сока создает здесь чашечку летних ароматов. Не смотрите, не смущайте меня, я буду его есть. Вообще потрясающий соус. Потрясающий. Обалдеть! Этот соус великолепно подойдет. К Жареный. Вареный. Куриную грудку без этого соуса не едят. Мясо. Ну, вареное, естественно. Жареное. Пожалуй, что да. Для стейков на углях, наверное... Нет, я бы тоже попробовал. Очень хорошо. Хранится он в холодильнике дня 2 три минимум. Но с другой стороны, зачем его хранить? Съешьте его, до и с концом. Очень рекомендую. Если вам понравилось, пальцы вверх. Подписывайтесь на канал, сообщайте обо мне своим друзьям, готовьте соусы, ешьте с выдумкой, вкуснее, больше. Пока!